Крош, вставай Крошка Вставай, Ринка. Сейчас пойдем на горки Мы же в Буковеле Нужно лепить снежки Снеговика и играться В снежные игры, Крош Давай, вставай Сейчас пойдем покатаемся Вставаю. А, ай, больно. Давай, я тебе помогу. Посмотри, сколько снега за окном. Ужас, ужас. Сейчас он еще идет. Вот этот снег горки нас ждут, Крош. Да. Привет, с вами Кроши Дей, и сегодня я вам покажу, как я провожу свой день в Буковеле. Усаживайтесь поудобнее, делайте свои дела и смотрите наш видосик. Начнем с города. Не, -то не страшно? Это, вот, я смотрю, не орусь, мне страшно? Наверное, если сегодня ночью спать не буду. Готова крош, да. что Ариш, ты можешь проходить? Принажа, Давай. Так, есть, можно? Ну что, Ариночка? Рина, ну мы Ну ничего, Ариночка. Мы любим экстрим адреналин, так что. Все, тип-топ. Куда Нет? Да, да, да. Да, да. Just dream Даринка, ты хотела на этих машинках? Да, да. смотрим, движаем на рельсы. Ого, они так быстро промчались. Да я в рекламы смотрю, ну немедленно. Будет как будто бы мы на санках. Это тоже самые санки, ты знаешь? Папа, Только ты... принудительно. Да. Ты... А ты вот так вот на месте, так я тебя прижимаю. Упирайся ножками вот так вот. Все, сильно не упирайся, не меньше бля, Расслабься, короче. Короче, релакс. Вот. Расслабься и получай удовольствие. Папа, Баб... дистанция, Папа, <coughs> дистанция. Дистанцию, все, давай. Да, уже сказали. Спасибо, удачки. Крош, погнали. Прошло это испытание. Развлекаемся Я дальше. Его. Все, идем дальше. Фу, все, кофе не надо. Крош, ну как ощущения? А? Да, давай опять, Крошекки, молодец ты, смелая Я девочка. Хочу еще. еще? А, так ты любитель адреналина. Это капец просто. Быстро? Очень. Я, если честно, я думал, я вот соскочу. потом У них точно все, все предусмотрено. Снежная прогулка закончена. Ну а с вами был Крошик Дейс, ставьте лайки. И подпишись на канал. Всем пока, пока. Не пропускайте наши новые видео.